Фитнес лишает женственности. Когда женщины только начинают тренироваться, они очень боятся, что станут похожи на мужчин. Но это все домыслы и предрассудки. Сейчас мы это разберем. Немного о физиологии. Давайте начнем с гормонов. Разберем конкретно тестостерон. Это главный мужской гормон, но у женщин он тоже вырабатывается и отвечает за сексуальную функцию. Судя по формулам и научной литературе, можно вычислить, что у женщин его содержится в 10 раз меньше. Следовательно, у нее нет ресурсов, чтобы стать мужеподобной. Профессиональный спорт. Например, очень часто женщина приводит множество примеров из профессионального спорта. Зачастую это бодибилдинг. Не стоит путать. Фитнес для здоровья. И спорт высших достижений, где люди выкладываются на все 120%. Будем откровенны, любой профессиональный вид спорта – это неоздоровительный фитнес, чтобы достигнуть своих целей. Спортсмены пользуются фармакологическими препаратами и повышают свой тестостерон. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!